Будем трейлеры сейчас смотреть у этих новых ха, анонсов Mortal Kombat 11. Так, какие-то монахи сожженные. Скорпион против Рейдена. Одесса в зиро. Блин, опять Трэк! <свист> Мне в 10-ом не понравился в трейлере. <свист> да. Как он после протыкания еще живой? Непонятно Но вообще и меч есть Actually you wanna talk чтобы скорпион издох в трейлере. Это был, я от тебя такого не ожидал. Опа! Еще один скорпион. Это как? А, а ч ⁇ позвоночек не... Uh, песочные часы Ну все понятно, возвращается по времени назад, куда-то будут Вопрос зачем? О, Шао Кан Чуть-чуть рога у него чуть большие у шлема Ах, чё, будем ждать. Так, в целом-то прикольно, мне просто вот рэп не понравился, который играет. Так.